Мы приехали на подвесную дорогу. Куда она ведет, мы не знаем. Но начинается она точно здесь. И очень большая-большая очередь, которая тянется в самый-самый верх. Мы уже подходим. Я немножко не понимаю, к чему перед ходом надевают все маски. Может, так надо. Но ну, мы взяли на всякий случай. Посмотрим, куда она нас привезет. Эта дорога. как все интересно а? Как интересно. Сейчас какой-то вагончик будет нашим. да? Сережа говорит, сейчас будем запрыгивать на скорости. А тут все останавливают. Все по-человечески. Сережа, ну, мы запрыгивать не будем. смотри. Останавливают, все садятся. Хорошо, нормально. а где коляски? Как коляски? Как-то заходили люди с коляски, с велосипедами. да. Вот это ты большой ошибку сделал, что нельзя. Все, мы сели. Надеюсь, тут маску можно снять. Папа так, а, все интересно сюда. Закрыли, дяди. да? да, да. Папа, так, нас закрыли снаружи, чтобы не было желания. Папа, Яну папа, <свист> и вместе, когда, папа, и когда закрывали рюкзак папа, Держись, поехали! сейчас будем высоко-высоко. Иди на ручки. Хочешь на ручки, нет? Вау! Божик! Мамочка! Смотри, вон, красиво. Офигеть. Вот это сад. что это мы пропустили? Мы что-то... Ух ты, как красиво. Однако... однако да обязательно маски надо находиться Далеко. Вот смотрите, там поезд едет, это железная дорога. Mm -hmm, да, железная дорога. А там, дядя? Наша канатная дорога уже умерла очень давно. Ух ты! Oh, это а вот с да, с смотровой площадки, помнишь, мы наблюдали? Yeah. Где-то там мы стояли. Очень должен вокзал будет тоже. интересно, да, у людей террасы, кто убирает. Да, сейчас мы поподсматриваем. Мам, а ну, мяч не взяли? <coughs> ну, нет, нельзя. Мяч нельзя. А чего тебе мяч? Там есть два Мам, ты это далеко Какая-то речка, смотрите. А, -а, -а. а вон ресторан через дорогу бед. Нет, это другой. Нет, это другой. Но это... Тут тоже через дорогу бед. Угу. Ну, мы вдоль этого канала лежим. Река, Река. Рио, Рио, говори, Рио. Рио. Рио. Рио. Ри ну, научишься. А что папа? Кто нет, в Папа, а вот такого, я не знаю, комфортно людям папа, жить, когда надо. все время подвесная дорога вот так проходит. Ну, ну, не ну, очень ну, мне, ну мне тоже кажется, не очень. Все время нам там будет. А, как Сейчас какой-то садовый центр будем проезжать Или что это такое, смотри здесь Много здесь. всего Смотрите, Хорошо, а еще, По Ну да, смотри, садовый центр что-то продают Такое специфическое Ну вот, уже видите К лесочку мы какого-то подъезжаем Сосны, сосны Папа, окно открыто Да, открыто ну, Мы тут задохнулись бы, если бы оно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 Улечишь. В чем не, прикол? Не, Прям под дорогу да, конечно, да. Но я не хочу обряд, но Улетать? улетать? Да. В смысле? На площадь. Ну, поиграем. Сейчас будем площадь. Все, тут на площадку. Все, останавливаюсь. Тут выбегать не надо, как все. Сам... Держись, держись, держись, держись, держись, держись. держись. Дормально. выпрыгивает <сёк> все выходим Папа! Папа! Папа! ударился наверное. Папа! Папа! Папа, налетит, это подвесная дорога так я не знаю куда направо налево пойдем фу снимаем <сёк> нас А смотри, как кто тут да, приезжают говорю. и ну, на начинает. машину. Папа, еще одна И куда вот мы зашли? Прийлась. Где площадка? Площадка в той сторону. Откуда? А почему? площадка. Есть такая тихая, тихая природа, я поняла. А, Сереж! Ну там шум, крик. Я понимаю, что многие спускаются вот туда к парку. Ну мы на те, понятно, но мы на те сумасшедшие горки точно не пойдем. Давай, давай, давай. Дети давай. на площадку хотим. Там просто крутой парк. Ой, как красиво! Смотрите, прям на ладони Мадрид. В таком легком тумане а ну, наш. Это. Сейчас тебе скажу, забыла, как называется растение, Если не ошибаюсь, то, наверное, чертополох. Здесь тоже есть полевые цветы. Оказывается, смотрите, наша ромашка. Тут не знаю, что. Ромашку знаю только. Все. Пока больше ничего не нашла. Но красиво. Это излюбленное подай. место детей автомат. Дети. Это? Давай. Давай, Отойди в сторону, потяните, потяните в сторону. Что Сейчас, вы в, будете? В, выбрали себе? Самые дорогие цены у нас, по-моему, да? Да, вот, да космос. По три го Вы Это выбрали себе что? Домы, Можете, давай, давай. Давай. Можете давай. два ушка взять, если mm -hmm. хотите в шоколад. Mm -hmm. МНДМС? А вот такую пачку печеньев, mm -hmm. нет? Mm -hmm. Хорошо. Одну на двоих МНДМС. Mm -hmm. МНДМС. Mm -hmm. Я не буду... Я не буду... Я не буду... Я не Я не не буду. Я не буду. Чудо, не трогай, не трогай, чудо техника, Марк, подожди. Ну, бано, откроется. А Ура! Пойдем. Ага. Романтика страшная сила. Пошел дождь и остановили подвесную дорогу. Не знаю, как мы теперь будем обратно добираться, но дождь грозовой должен сейчас закончиться. Вот такие вот красоты природы. Кремит. Марк свинат Дала Марку плед. Ренатик, из тебя холодно? Марк, поделись пледом. Не холодно. холодно? Хорошо, Ренат. Марк у нас замерз. Смотрите, сколько людей. Нет, сейчас не будем покупать. Все заканчивается уже дождь. Все, дождика как и не было. Снова вагончики ходят взад вперед. Видно, когда гроза опасна, потому что ну, здесь вся конструкция из металла. И очередь рассосалась. А мы пошли немножко погуляли, побродили. Ну все, я уже сейчас скажем. Там нет очереди уже. Да. Когда дождь прошел, мы решили не стоять в очереди, а пойти погулять по этому парку. И вот сейчас вернулись. Уже все, очередь рассосалась. Вообще никого нет. Ну, здесь точно никого нет внутри. Ну, давай ты, фух-фух, идем быстрее уже! Смотри, может, монетки выпали. Нет. Нет? давай давай давай не обливай себя пистолетом пока. после дождя решили согреться чем-то горячим и сладким и выбрали чоколотерию сан гинес известную на весь мадрид своими чурасами это было очень вкусно чурасы с горячим шоколадом М -м -м. перекрыла. Да. весело. Это похоже на какой-то ну, Не знаю, тренинг какой-то. Это... она одна. Главное, что я радуется. Все, так, отошли. У нас тут летучая мышь летает и все пугает. Вампир? Я думала, это летучая мышь. Я, но он подошел, этот костюм. Самый раз я в образе всех пугает. У нас мальчик. Давай, взлетай. Молодец. Ты добрая летучая мышь, да? Всех-всех-всех-всех подогоняю сейчас. Ух, упала летучая мышь, скользкий пол, да? <соединяйтесь> так. <соединяйтесь> так. всех поймал я Мама, не всех Мама, всех всех не поймал. закрылись да, да. закрылись тот кто за вами гонится не открывают нет